Привет, народ! На связи, как обычно Антон. Сегодня я подготовил для вас на очень необычный выпуск. Он непременно понравится всем любителям машин и других видов транспорта. Итак, приготовьтесь увидеть невероятные модели двигателей, которые поразят вас своими размерами и возможностями. Говорят, на этом ролике нереально не залипнуть. Проверим. Ну а если он вам понравится, обязательно поставьте ему лайк и подпишитесь на мой канал, чтобы всегда узнавать о выходе новых выпусков первыми. А также обязательно посмотрите этот выпуск до конца. В конце мы разыграем 1000 рублей среди подписчиков. Погнали! И начнем мы, пожалуй, с одного крайне интересного четырехцилиндрового двигателя. Его фишка заключается в том, что конкретная модель полностью была собрана вручную, из мельчайших деталек. Каждый элемент двигателя выглядит ну просто потрясающе, вот правда. Будто взяли настоящую полноразмерную модель и уменьшили в несколько раз. Круто и то, что движок работает автоматически. Достаточно человеку нажать на кнопочку рядом. Также эффекта добавляет и то, что все детали имеют разный цвет.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 Интересно, конструктор придумал его полностью самостоятельно или позаимствовал идею уже готовой модели? Если предыдущий двигатель вам показался маленьким, то вы, наверное, не видели ничего похожего на ту штуку, которую я вам сейчас покажу. Вы просто взгляните на эту крошку. Пропеллер так быстро крутится, что создается иллюзия, будто тот находится в одном положении. За скорость, как вы уже могли понять, отвечает вот этот рычажок сверху. Он фиксируется, поэтому при желании можно выставить необходимое значение и просто наслаждаться процессом. Скорость работы винта может достигать, вы только представьте, 18 тысяч оборотов в минуту. Просто топ! Работает движок на дизеле. Бак достаточно мал, и его хватит буквально на один полноценный полет в этот увлекательный мир крошечных двигателей. Парнишка из следующего видео решил показать, как собрать полностью рабочую модель двигателя V8 с педалью акселератора и с приводом от электрической отвертки. Честно признаться, я и подумать не мог, что у него выйдет настолько крутой экземпляр. Я отчасти даже потерял дар речи. В производстве он использовал обычную электрическую отвертку, деревянные заготовки, металлические элементы по типу винтиков, пружин и тому подобного. В конечном счете ему удалось наглядно показать всем зрителям, как работает двигатель в машине, что именно происходит при нажатии на педаль газа. Хоть я и представлял ранее весь этот процесс, теперь он стал для меня еще четче и яснее. Спасибо ему за это огромное! А следующая модель наглядно демонстрирует обычным людям то, как двигатель стирлинга может способствовать вертолету в быстром полете. Для этого мужчина снабдил транспорт целыми 16-ю мощными цилиндрами, затем наполнил резервуар для газа, открыл клапаны, поджег фитили и собственноручно задал немного движения пропеллеру. Больше, в принципе, от человека ничего не требуется, и такая штука могла бы работать действительно очень долго. Но и на этом еще не все. При желании можно поддавать газку и тем самым увеличивать жар. А увеличение температуры напрямую связано со скоростью работы пропеллера. Вот вам и получается самодельный скоростной вертолет. Как выставочная модель, опять же, просто зачет. Шеви Демон v 8 Именно так называется этот двигатель. И вы знаете, звук, который он издает, полностью подтверждает слово «демон» в названии. Итальянский движок сильно радует и своим внешним видом.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 На очереди у меня идет четырехтактный бензиновый двигатель. Цилиндропоршневую группу автор идеи использовал уже готовую, ею, кстати говоря, стала ЦПГ из компрессора, его же старого холодильника. Далее ГБЦ, голову он решил делать с одним управляемым клапаном, как у обычного четырехтактного мотора, через коромысло. Коленвал здесь используется самый обычный, однопорный чтобы слишком сильно не париться. Другие детали описывать для вас не стану, давайте лучше просто насладимся этим шедевром. Смотрю я на этот двигатель и просто глаз радуется. А это еще один ДВС, однако на этот раз V10. Он представляет собой выполненную в масштабе 1 к 3 модель 215-кубового двигателя. В нем происходит впрыск топлива с последовательным зажиганием, установлена трехступенчатая масляная система с сухим картером, а также имеется гидравлическое трехдисковое сцепление. Двигатель уже не является таким маленьким, как многие предыдущие модели, но и мощности его в таком случае тоже не было бы. Несмотря на это, мне такой вариант нравится, наверное, даже больше. Выглядит он очень мощно и сразу же внушает доверие своим четким видом железными трубами. А фиолетовые вставки делают его лук еще более элегантным и стильным, хотя, казалось бы, куда еще больше. Следующим будет крайне необычный двигатель, похожий на который я ранее вам никогда не показывал. Это турбореактивный вариант с очень крутым футуристическим внешним видом. В таких моделях сжатие рабочего тела на входе в камеру сгорания и высокое значение расхода воздуха через двигатель достигается за счет совместного действия встречного потока воздуха и компрессора, размещенного в тракте ТРД, сразу после входного устройства. И этого действительно непросто добиться. Я искренне очень удивлен, что молодой парнишка смог это сделать и получил подобный клевый экземпляр. От меня он получает огромный лайк атмосферный двигатель со скоростью оборотов до 12 тысяч в минуту именно о нем сейчас у нас и пойдет речь в первую очередь хочется отметить его изумительный внешний вид вот честно ребят вы когда-нибудь могли догадываться что самодельный двигатель может быть настолько красивым конечно многие из вас сейчас скажут что мол тут просто такое освещение все было натерто до блеска и тому подобное но блин это не так двигатели как ни странно реально могут быть очень красивыми и привлекать прохожих своими возможностями так этот малыш способен удивить всех своим атмосферным ревом и интересным сложным строением. Как только кому-то удается сооружать подобное. Следующая модель двигателя будет копией движка из Ford Mustang V8 1965 года. Здесь уже большая часть деталей была сделана из пластика, но несмотря на это стало выглядеть не менее эффектно. По крайней мере, мне так показалось. Если вы думаете иначе и считаете, что все всегда в таком деле стоит делать из металла, напишите об этом в комментариях. Смотрю я на него, вижу, как некоторые элементы подсвечиваются, мигают, вижу то, как все устроено, наблюдаю за процессом его работы и просто глаз радуется. Очень красиво. Будто я попал на какой-то next level залипания. Это уже не видео с пространственными иллюзиями, а реальный двигатель, который стоит у одного парня дома. Не мог я не показать вам и интереснейшую модель двигателя, сделанного полностью из лего деталек. Да-да, вам не послышалось, именно полностью из деталек лего. И ладно сделать его просто похожим внешне, да? Но он, блин, действительно исправно работает. Это ну просто повергло меня в шок. Роторный двигатель базировался на модели двигателя Mazda Enesis, установленного в RX-8. Он получился очень красивым и полностью автономным. Наверное, кому-то хочется разглядеть его получше, чтобы узнать принцип работы. Но я не из таких. Я бы просто любовался им в свободное время. К тому же, то, что он сделан из лего, это вообще огромный плюс. Теперь его можно установить даже на легкую полочку. А этот мотор представляет собой уменьшенную копию Феррари. Здесь отдельного внимания стоит один лишь его звук. Это рычание теперь я не спутаю ни с чем другим. Оно настолько крутое, что подобное я редко слышу даже в настоящих, больших машинах. Движок работает на бензине. Судя по всему, его заливают вот в эту серебряную башенку с торца. Эх, хотелось бы мне поглядеть на какую-нибудь миниатюрную машину, в которую был бы установлен вот этот движок. Очень интересно, на что та была бы способна. Я думаю, что если хорошенько подзапариться над остальными комплектующими, то выйдет шикарный детский гоночный трак. Хотя как детский? Детский он был бы только по габаритам, а вот по своим амбициям очень даже взрослый. Что ж, следующий двигатель мне хочется описать вот таким образом. Изысканная модель, невероятно детализированная, соответствующая настоящему двигателю. Длинный ход для эффективного увеличения крутящего момента. В нем используется коленчатый вал с поворотом на 180 градусов. Последовательность опережения зажигания 1.342 для более плавной и чувствительной реакции на ускорение. Максимальная скорость – 13500 оборотов в минуту. Синхронизирующая структура двойного синхронного шкива снижает риск скачка шестерни во время работы на высоких скоростях. И поверьте мне, я только начал перечислять его фишки, а их здесь куда больше, чем вам кажется. То, что модель миниатюрная, совсем не говорит о том, что над ней запарились меньше, чем над настоящей полноразмерной. А автор этого двигателя вдохновился реальной моделью из все той же Феррари. Однако в конечном результате все-таки сделал свой индивидуальный вариант. Он не может работать с бензином, ведь представляет собой исключительно декоративный вариант. Несмотря на это, я бы с радостью такой купил. Почему? Серьезно? Да тут ведь все очевидно. Движок очень красивый, миниатюрный, на приятной подставке, Имеет прозрачный корпус, что означает полную видимость абсолютно всех элементов. Издает неплохой звук во время работы. Ну а что еще для счастья механика надо, не так ли? И напоследок я покажу вам очередной двигатель, который был вдохновлен реальной машиной. А если быть точнее, то машиной марки «Шевроле». Это мини v 8 мотор, у которого учли даже эти самые легендарные воздухозаборники, открывающиеся нажатием одного рычажка вот тут вот снизу. Открываются они в момент нажатия газа. Да, зрелище, конечно, просто завораживающее. Вот вроде бы ничего необычного, да? Просто один элемент машины, который не способен ехать или делать что-нибудь еще. Однако сколько эмоций, сколько чувств приносит банальное наблюдение за ним. Сразу захотелось пойти и пересмотреть форсаж. Ну а на этом, ребят, я вынужден закончить. А также и не забыл про конкурс на 1000 рублей. Условия все те же. Подписка на канал, лайк и креативный комментарий под видео. И все, ты участвуешь! Ну а в прошлом конкурсе победил Даниил Нефедов. Я с тобой свяжусь в течение суток, и ты заберешь приз. Ну а вам, ребят, удачи, и всем пока!